неплохо получается нет давай суйфа. Нет. Давай. Нет. ну давай ты, вот честно ты. ладно ребята готовьтесь угорать hey guys, с вами Лиза Найс привет, привет подписчикам Лизы а теперь подписывайтесь канал привет каналу Лиза Найс ребята это клевая девчонка Лиза Найс которая снимает вайны короче говоря back to school и пранки над мамой а мама снимает пранки над Лизой Обязательно подпишись. Ссылка в описании. Хей, hey с вами Лиза Найт. Nice. Итак, всем привет, ребята, вы на канале. Видео, бейби. Сегодня будет бомбическое видео. Это Fortnite challenge. Кто лучше, папа или дочка в танце? Ребятки, будем сегодня танцевать. Может, это да, сейчас такие задания будут. Сейчас будем чисто погибать на танцах. Смотрите, прикалывайтесь, гоните, берите, чай, делайте, садитесь поудобнее. Если даже не поудобнее, вставайте и вяжитесь вместе с нами в этом Fortnite челлендже. Кстати, также не забывайте, что мы не танцоры. Мы не танцоры, да. Правильно ты все говоришь. Учтите это. Не прикалывайтесь, не пишите на нас там какие-то всякие, ну я не знаю, какие-то там комментарии. Мы не танцуем. Странно. Мы поем. Да, мы поем, но мы не танцуем. И сегодня решили вот попробовать как. Мы не репетировали. Да. Мы ни разу, мы вам отвечаем за свое слово. Отвечаем. Даже не пробовали. Отвечаем. Реально, не пробовали это делать. Вот сейчас будет все в первый раз. Будем строго по программе смотреть и будем танцевать. Вать, вать. Это не страшно. Страстно. Ребят, да. ваше задание, ваша задача, это оценить нас и смотреть, кто из нас будет лучше. Знаете, ну, да хотя бы одно что-то повторили. Ну, повторим так, повторим, так повторим. Ну, что, будем начинать? Да? Перед нами будет монитор, мы будем смотреть на танец. Там их несколько, там, по-моему, до 10 танцев, это все быстро проходит. Ребятки, ваша Ой, задача оценить это и написать быстренько это все в комментариях, кто из нас лучше все-таки сделал, у кого просто лучше получалось. И все. Ну, будем, что? Будем делать видео? Да. Готовы? Поехали? Кто первый начинает? Я? Давай лучше. Нет. Давай, цуэфа. Нет. Давай. Нет. Ну, давай ты, вот честно. Ты. Нет, ты, давай ты, честно, Цуифа. Ты. Ребят, честно, давайте цуефа Вот она говорит, что я начинал. А говорит, тогда я посмотрю, как да, ты пожалуйста. это делал. Ну давай попробуем, Цуефа. Давай. Я по-другому не, по не Давай. 3-4. Я по-другому не пугаюсь. Давай. Цуефа. Давай. Цуефа Суефа. Цу Блин. Ребята, готовьтесь угорать с меня. Да. Все. Ну что. общем, удачки вам, да, я пошла. Заказываю. Все, давай, поехали. Поехали! Ребят, ну все, смотрю. Давай. Так, первое я. Да. Ну поехали. Давай. Ключа. <смех> давай. <смех> У меня получается? Да. Тебе <смех> <смех> мастер. Я мастер? Мастер, мастер. Есть. <смех> yes. uh -huh. yeah. oh. Теперь ты давай. Вперед. Это же самая пробуй! Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Поехали. Три, четыре. То да ты тоже мастер, слышишь? Уууу, давай, давай. Жестче, давай, получше. Ничего себе, да ты тоже умеешь. Ну, вообще-то ты меня когда-то научила этому. Молодец. Молодец. Ладно, следующий танец я. Давай, Папа, у Уууу. Да сейчас будет капец. Давай. Дай, давай, давай, давай, давай! Ю, ю. <смех> Мастер работает, <смех> да не знаю, фиг его знает. Давай не ты попробуй, а проходим кто лучше. Вперед. Твой танец, сделай лучше меня. Ну, сделай. Ну, покажи, на что ты способна. Поехали. Опа, красава! Хорошо. Да, слышишь, у тебя тоже неплохо получается. Ничего себе. Ребята, да? Ухуууууууууууууу, еще, давай. Красава, молодец. Я не знаю, я просто руками делала. Давай. Я готов. Я! Робот, робот. Ну, знаете, вот, робот это папина часть. Он всегда такую штуку дома делает, так что ему сейчас будет я думаю, легко. Я говорю, папа у нас роботом подрабатывает. Скажите, похоже, да? Блин, блин, ну так прикольно, реально, чего восстановилась? Давайте, пробуй, вперед. поехали. Раз, два, ну давай, поехали, повтори этого робота. Давай! Уху! Давай, давай, давай! Робота, робота ключай! Ну можешь же лучше! Ааа! Я, наверное, получше Давай, давай, давай! Давай как он делает! Давай! Давай, давай! Я роботов делать не умею! Так, хорошо! Ребята, только не смейтесь, пожалуйста. Давай я, окей. Давай, давай. Ногами, ногами. <radish feast> я сейчас сама не лучше <públic Liv> сделаю. Да нет, ну я такое не умею. Да блин, стыдно. Ну а что я сделаю? Ладно, давай ты. Давай, давай, давай, давай. Ну, наверное, я не знаю, давай. Ну, все равно у тебя, по-моему, лучше, чем у меня получается. О, мне то Ну, под конец да. только. Ну. Мастер, вы что? Видите, кое-что Ребята. Кто хочет уроки от Евгения Павличенко, пишите в комментариях. Также директ в Инстаграме. Да, да, конечно. Блин, ну это пипец, ну это так интересно, жесть. Давай, твой танец. Зачем я на это подписал. Давай, давай, давай. Ну. А как это уже... Назад. Да, давай, назад. давай. Руками, руками вверх. Он же. А Пробуй. Пробуй, можешь же, ну можешь. <служив Hodas> Не получилось? <служивание> да ты думаешь, у меня лучше вышло? <служивание> Реально сложно. А еще там ну показывать движение, еще можно повторить, но когда оно быстро, ты тут пытаешься сделать одно, оно уже другое делает. Ой, боже. Давай. Это какой? Ты как девочка с ножками. Видишь, дайте ножки. Не... Ну прям, Я правильно? Без... Ну это легкое движение, но ну, его все Знаешь, равно надо да. ты, По... ты, получается, стал вот так вот ногами Как-то у тебя вот этот пробел Смешно, как девочка? Да? Вставай! Твоя не, очередь! Не, не... Я сейчас посмотрю, как ты будешь, как мальчик ты вроде стекла протираешь. Я тебе говорю, это жесть. Вроде стекла вытираешь на машине. Ну ты тоже как девочка делаешь. Ребята, вы смотрите, как она дает. Ну молодец. Молодец, все равно круто. Ого, а как это повторить? Койпец. Представляю, как я это буду делать. Боже. Я лезу, я не знаю, знаю. Шах, я это попробуй ты сначала. Ну что, готова следующий танец, да? Нет Почему? Давай, сейчас следующий. Вот тебя ждет, ребятки. Вот как мы фигачим, смотрим на экран. И здесь мы делаем. Готова? Давай, давай, не бойся. Боерусская, давай, жарко. Поехали, твоя очередь. Поехали. Давай, ты можешь. Ну, лучше. Руками, ну давай. Лучше, он же вообще прыгает. Я не, я не понимаю. <с> Чё? Жду, жду, жду, жду, жду, жду. А ну. А ну это легко. Это легко. Боком повернись. Повернись, Попробуй боком в камере. Ну ты ебайся, а. Ну типа что, легко? Ты как лошадка топаешь, топ-то, топ-то. Топ. Давай, жги, зажигай, зажигай. Хорошо. А еще? Ну да. Что? Тяжело? Тяжело было? Мама ну, заходит. Но я не могу исти. Да, давай, давай Ты сейчас на восточные танцы поход больше Да ты попробуй восточные танцы Ты попробуй, ты думаешь это легко? Чё? Давай, давай, давай, давай давай, чьи, Максимально повтори как? Сделай на 100 баллов Давай, давай, давай, не стесняйся Давай Ну давай, пробуй он же как-то там бедрами. Когда ты стекла Давай, делай! Так, я следующий, да? я в дом не заберу. Я следующий. Иди. Ух ты, улха тепло. Не падай. Да не шок. Капец. Это сейчас вообще упаду. Да блин, попробуй ты. Ну реально тяжело. Я... Иди Я... попробуй. Это сейчас вообще упаду. Фу, Лера, ну так тяжело. <xi> Дай, давай. Давай, давай, давай, давай. Как он показывает? Максимально. Давай, <сёк> давай, давай. Все, делай максимально, как он. Показывай, <сёк> показывай. Давай, давай, давай, давай, давай! Давай еще, как он прыгает Ну уже как-то! Давай! Жги! Все? Э, ну что, тяжело было? Да. Скажи честно. Я вот не могу. Давай вдвоем! двоем то не я уже делал, но. Давай иди сюда! Ладно, давай! Ребята, сейчас будет для вас Главное сейчас не поубивать. Только. На этот! На бис, короче, будем делать! Ну что, фу, блин, это самый тяжелый номер. Ну что, поехали. Три, четыре. Ребята, я не могу. Давай. Да не так. Да я не могу, у меня уже просто ноги гуляют. Ребят, на самом деле это очень тяжело Это жесть Судите строго, не бомбите нас с Негативными комментариями Ой. Мы делали для вас поднять вам настроение Но вот как могли так и сделали Честно, не судите Пишите свои баллы Пробуйте сами, интересно в комментариях Как вы нас оцените те, кому не понравилось, я говорю возьмите, пробуйте сами и пишите. Да, а это реально. А Те, кто, конечно, ходит на танц- тан тан на танцевальную школу, на Конечно, для вас это будет, я думаю, легко очень. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пойдите, пальчики вверх, хотя бы за старание. Хотя бы да, за старания поставьте нам. Да, мы очень сильно старались. Пусть у нас не все очень хорошо получилось, но возможно. Но ничего не получилось. Ну. Но... Значит, тому таки быть. Всем спасибо за видео. Кстати, если вы хотите вторую часть... Да, обязательно напишите это в комментарии. Липогу вторую часть. Подписывайтесь на наш инстаграм, заходите. Участвуйте с нами в прямых эфирах. Ну что, до следующего видео. До следующего рэпа. Всем пока!